которая тоже стала первой в своем роде для а, Китайской Народной Республики. А с помощью вездехода будут искать залежи водяного ульта да, китайские коллеги, где, возможно, живут микробы. И, наконец, третья миссия — это американская Марс-2020 с вездеходом «Персеверанс», который 18 февраля успешно совершил посадку в районе кратера Езера на Марсе. До этой миссии четыре американских марсохода работали много лет на поверхности Марса. «Персеверанс» обладает самым насыщенным и высокоточным научным оборудованием.